Добрый вечер. В этом видео я хочу дополнить еще одним маленьким секретиком Windows 7. Я как раз покажу уже чем отличается Windows 10 от Windows 7. Потому что Windows 10 этот э, секрет уже да, автоматически используется. И сам автоматически добавляет нужные нам папки. То, в чем заключается этот секрет? То есть, когда вы открываете мой компьютер, документы, ну что угодно. У вас здесь появляется быстрый доступ. В семерке это называется Windows их э, избранное, то есть здесь э, показываются папки, которые вы чаще всего заходили за последнее время, и они здесь сохраняются, чтобы было более удобно пользоваться. Вот э, как раз в этом видеоуроке я хочу показать, как в Windows 7 можно это сделать. То есть давайте я на Windows 7 виртуальную машину, открываем мой компьютер, и вот у нас избранное. Тут по умолчанию всегда находится загрузки, рабочий стол, недавние места. Давайте добавим. А, например папку документы а, так текстов ну общую вам папку как раз это это общая папка которая у меня находится между моим моим локальным компьютером всеми которые подключены через а, а, домашнюю группу например музыку добавить можно так яндекс диск как где-то был ну вот например ладно пофигу смотрите что нельзя программки нельзя вот например у меня скрипт есть его мы не можем добавить не удалось переместить можно вот поместить выбранное не дает программа тоже не дает поместить в избранное то есть можно добавить только папки папки вы можете добавить даже те которые находятся не в нашем компьютере а локальной сети но доступ конечно сети, вы не сможете не отступить то есть это очень хорошо вот на работе например у меня на работе ну, есть сервера где находится как бы, хранилище данных вот так можно как сказать например вот пользователь заходит а там например их 50 у каждой отдела по 12-15 папок и они всегда скидывают разные папки ну в одну папку а папку пусть очень большой длинный то есть он может один раз зайти, выбрать эту папку, перенести и все. То есть, когда ему не надо будет следующий раз переходить или создавать ярлык, он может просто открыть мой компьютер, избранном открыть папочку, и он сразу этот путь пройдет и откроет всю информацию, которая хранится в этой папке. Вот все, все, все очень просто. И думаю, это очень удобно для пользователей Windows 7. А, на этом видеоуроке я хочу закончить. А, если ваш видео было интересно, подписывайтесь на канал, и ставьте большой палец вверх, задавайте вопрос, комментируйте а, видео. Буду очень признателен вам. А так, всем спасибо и до свидания.